Приветствую всех любителей видеоигр. Crysis Remastered 2. Почему схватился за геймпад, если я играю с клавой не знаю почему. Так, компания. Ну что, выглядит оно, может, менюшку покнем совсем по-другому. Тут, судя по всему, написано, что где кого искать, но мы начинаем новую игру. Так, средняя, средняя, да, скорее всего, новобранец. Легкая прогулка для тех, кто мало знаком с жанром боевиков. Солдат. Рекомендуемый уровень сложности для опытных игроков Проверьте себя в схватке с достойными противниками Враги быстры и смертоносны Выжить будет очень непросто В этой войне нет места простым бойцам Не, давайте солдат выберем там и сюжет, и игра интерес, и мои смерти что, тоже. Что, ну что? Ага, Итак, гарри кто вам нравится больше всех? Ну, я бы сказал, что мне понравилась игра Нью-Йорк. У них сильная команда. Это что Ой, касается ну восточного побережья. А на Западе мне нравится Сан-Франциско. ну и, и у Лос-Анджелеса есть неплохие шансы. Итак, что у нас в Нью-Йорке? Команда Сан-Франциско вышла в финал, но возможно Лос-Анджелес, о котором вы уже слышали, разгромит ее в конце сезона. На этом мы Спасибо, завершаем помощь. новости спорта и возвращаемся в студию. Спасибо, да. ребята. Сейчас Дэн расскажет вам, что нового в медицине. Еще у троих сотрудников офиса компании на Таймс-сквер диагностировать. Передовой разработчик биотехнологии Крайнет отрицает утечку биохимических материалов из центрального офиса. В компании Харгриф Раш отказались прокомментировать. На данный момент подтверждено 127 случаев. Но в связи со скоростью распространения инфекций... Все транспортные маршруты... Инфекция какая-то. Цена на бензин скоро перейдут в 20-долларовый рубеж. Кредит доверия нашим правоохранительным органам должен быть восстановлен. Где же наши войска? Кто-то мне это сейчас напоминает. Совсем чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. по сейчас что-то такое похожее происходит. Не дорожает Ну, в Америке точно, у нас тоже. Везде все дрожает. Война? Кто-то это поминает. На произвол судьбы? Нью-Йорк гудзон Прием? вас понял. Что там, обзор? секунду звук вот так вот пусть будет ну, так получше а то еще я буду перебивать ну, поэтому субтитры подрубил сиди ну, пока не получим приказа выходите мочить плохих парней не лезь на рожу наверху плохих парней нет от Повторяю, там просто какая-то зараза. Вирус Эбола, например. Верно, Алькатрас? Алькатрас. Я за Алькатрас, Алькатрас. теперь Хотя многие считают, что пить текилу полезно. Это чушь. Да, Алла? Просто кивни. Покажи, что ты житель. Вот так-то. Могу, могу. А, я просто перепухал, да что Да ерунда какая-то. Мы разведбат, а не скорая помощь. Нет, чует мое сердце. Без плохих парней Тут не обошлось Морбехи приказ <смех> Только что получим Всем надеть водолазные костюмы Выходим с оружием Тянутная готовность Хорошо А, это я без своего Вирус. костюма? И ты из винтовки не вмажешь Я же говорил Ладно, не пристрелите этого голды Ладно Эй, я слышал это чертово вторжение Так и есть Это пришельцы Так, дайте мне протиснуться что Так, это? что это а не могу что то это самое а игра да по о, ху -ху, вот это я эпичненько поставил нет это не то управление мышь чувствительность чуть-чуть это самое вот так вот о. покинуть корабль всем покинуть корабль корпус пробил Спасибо, Блин. Ну, здесь хотя бы... Ух, ди... динамику уже ощущается. выглядит. это хорошо. Я туда-то иду. Туда. Блин, на цепь присаживается. Да, да, торпеду. А как, нырнуть ну... я здесь. Так. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, давай. А, я держал все это время дверь, блядь. Заебись. Не утонуть бы еще теперь. Ой, да тут, ребят, неп неплохненько так приложил. Так, я без костюм, поэтому долго не дышать не смогу. Поэтому нужно поспешить. Я, конечно, понимаю, это все игра и так все такое. Я боюсь, что я могу утонуть, но у меня в глазах потемнеет. Вплывай, всплывай, всплывай, всплывай, всплывай, всплывай, всплывай. Мать твою. Я плыву, если не останавливаюсь. Наглотался воды. А чё их трогать, Эй, если они уже того? Оу, нифига себе, там уже это. Успокойтесь. Эл Упрямая, <laughs> Упрямая, сука. <laughs> Эй, что за чёрт? Нас подбрасывает? Да, нас подбросило. И обратно буду. воду. Под воду, под воду. А, меня попали. Все, я сейчас утону. Заебись, блядь. Или я нырнул. Нет, меня попали. Блядь, вот это сейчас эпичненькое начало, мне нравится. А, нет, я живу. Или меня кто-то тащит? Ну, чувак, надо костюмить. Ещё музыка эпично заиграл. А это Номан, да? Где подкрепление? Где подлодка? Что, цепь вырезали вас всех? Не может быть. Голд на нас рассчитывает. Okay. раз. Так тебя зовут. Алькатрас. Судьба злая тетка. Потерпи, сейчас мы тебя оденем. В <связать> общем, в костюм наденут? Так просто? Там же сжигали просто всех напрочь, когда костюмы, чтобы никому не попадали. Блин, вот это вот показунчество, вот это мне так нравится. Производство компании Крайта. Игра и Орли. Не, смотри, как классно сделали это, а? Костюмчик пока. Как он эпичный, красивый, пизда. И то, как он работает на самом деле. Теперь, по крайней мере. Как я понимаю. Какой графон. Красота. Почти вот трейлер игры смотрю. О, меня засекли. Знаете, он с такой огромной высоты спрыгнул вниз. Ага. То есть теперь я не буду умирать в игре, падая с большой высоты, да? Охуй. Блин, эпично. Так мы. Пл... А, маскировка. Вообще похуй есть там свои, нет там своих. Так, это броня, да? О, защита. Так тихо говорит, капец. Это было больно, но безопасно. Я с максимум силы покажу, да? А, <реклама> <реклама> вырвал просто. Мне сразу это напоминает текен где этот сам брайан фьюри тоже такой взял два пулемета также всех воскренил так но ну, эта часть наверное покажет нам что свою более эпичную такая да, игру, с более эпичной скажем даже я бы даже сказал не эпичный он ремастер а как же это сказать динамично все посмотрим ЛЦУ позволяет точнее стрелять на навски... вскидку а тут же, по-моему, еще прицел можно отключить. Ну, я имею в виду крестовину. Заебись, я очнулся. Интеграция нового фрагмента ДНК. Инициализация. Честно, голос здесь можно применять? Меткость, скорость, стабильность, урон, дистанция. Так, а это кто? Так, кем я сейчас играю, скажите мне. Алькатрас, это все, чем тут можно помочь. Это все, чем я могу помочь.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 баны Бля, пиздато Блять, пророк Мы потеряли пророка Но игра выглядит куда красивее Прошлой части Намного лучше Уже просто Прицел классный Так, теперь мне просто интересно Настройки, допустим Звук, музыка, громкость, речи Понятно Тут ничего нельзя поменять Игра а, зум, метка прицел субтитры, поле зрения, инверсия Управление клавишей мыши, геймпады Тут а, присесть, кстати приседание левый контрол Бой, это ничего не интересует Надо костюм О, Ф, К, Ю, Е Б, Н Так, Е e, Это маскировка, Q это защита Что-то у меня стояло на мышку А, вот, меню на, а, меню надо на костюм надо... Стой, подожди, какие? Отменить Я что-то отменил так, управление, парам... нет. Блин, настройки тоже, заход в настройки вообще прекрасный. Но тут, в принципе, ничего такого интересного нет. Так, управление, клавиатура, перемещение, приседание на левый... Левый контрол, левый бег, да, все, бой, здесь ничего не убралось, на, на костюм здесь ничего не убралось, техника ничего не убралось. Так, применить. Так, мышь, понятно. Дополнительно... А, ну это я так что-то поменял для себя больше. Ну, мне нравится, как игра выглядит. Ага. То есть скорость сама по себе. Здесь я ничего не могу сделать. Мышь-3. А что у меня мышь-3? Нет боеприпасов. Ясно, понятно. Нажми тех, чтобы оглядеться. Ага. Основная цель. Это все понятно. Блин, ну выглядит намного лучше конечно тут прям не поспорить в Ага, то есть теперь быстро кнопка удара хорошо теперь ее надо настроить на другую кнопку <как> настройки управления клавиатура ой на в кнопка 5 ага кнопка 5 применить о а, вон, наконец-то я теперь могу, допустим, защиту включить. Ага, и модули. Или на С. На С я могу что-то другое посмотреть, на X также модули. все зараженные. сюда скидывали всех зараженных понятно так а зачем мне это ну а пусть будет может пригодится для чего-нибудь да, Ладно, нафиг метод Первая бригада скорой помощи Прошло пять дней, и до сих пор нам не удалось сделать практически ничего, чтобы остановить развитие болезни у жертв Манхэттенского вируса. Противовирусные средства, особенно ромарок и его производные дают лишь кратковременный эффект. И в итоге нам остается только смотреть, как больные умирают. Военное положение не помогает ситуации. Ахила, я думаю, что свобода слова – то, что тебе сейчас нужно. Я прослушаю, если честно. Мне так. Ага. Это все, конечно, очень интересно. Нет, так, так, все, Я ладно. Эй, послушай, какого О, а, все, понятно, можно идти дальше. Ну, пока что в курс в дело Нас такой хороший будет вот, тренировочка. Пророк, это Гулт Ты слышишь меня? Прием Ебать Слышу, но ничего не могу ответить Я не пророк Удерживайте МШ-5, чтобы пнуть. А зачем? Ладно Так, хорошо Пророк Послушай меня. Я не знаю, слышишь ли ты, но они идут за тобой. Тебе ага. надо найти тех морпехов. Хорошо. А патронов мне хуй. ха выломал, блядь. Открыть хотел аккуратненько. Бля. патроны, ага, военные. Так, патроны, ячейбы, припасы. Хорошо. Противник бинжелет стреляет на поражение. Ага, хорошо. Так, патроны, оружие. Безопасники ищут тебя по всему району. Передаю тебе свои координаты. Ты должен добраться сюда. Пройди через лагерь. Аминь, чтобы ответить выбранный проект, объект. Ага. Ну я все, вроде, все пометил. Так, все. Выходим из тепловизора. Присаживаемся потихонечку. Так, найдите боеприпасы, это естественно Полный боезапас Перезарядка Так, теперь идем к оружию А, я включить невидимость пока не могу Так, могу прицелиться, уже хорошо Что там? А, так у меня и так полный боезапас Пока ничего так не нравится о, тут еще боеприпасы. Минус один. Так, меня спалили. Он сюда идет. Дурак. Дейди. Все отлично. Надо у них оружие забрать, кстати. Это мое теперь, ребят. Так, пойду за боеприпасами, естественно. Так я не понимаю, что цифра один означает, ну да ладно. Ну-ка, сейчас плюс. Не, ничего. Ну ладно. Все, теперь идем к заданию. Так, на Х? На Х. Ага, пока ничего не могу. Хорошо. А вот искар. А, оружие -то только... О, оружие меньше стало. Блин, обидно. А на скорее есть чем? нибудь Полуавтомат, открытый прицел, полиматорник. Понятно. Ну, погнали тогда. Но игра выглядит куда красивее, конечно. Последний с прошлой частью. Взрывы какие-то. И теперь хоть это... Ну, сигнализирует не просто сигнализирует о том, что мало энергии, а еще всем видом показывает, что ее мало. Изменение приоритетов. Что так, так. Было? Индикатор маскировки указывает, насколько враг осведомлен о вашем присутствии. Нажмите e, чтобы включить режим маскировки. Маскировка включена. В режиме маскировки вы временно становитесь невидимым для противника. Быстрое перемещение в режиме маскировки ускоряет расход энергии. Ммм. Mm -hmm. Вот и отлично. Так. Он по в этой тренеру, Чего? Зачем я его использовал? Ой-ой. То здесь все равно что-то не так, да? Телефон можно использовать, компьютеры. Конечно, конечно, конечно. А? Вообще все easy Ух ты, пушка! Ух ты ж! Пророк. Я снаружи у центра эвакуации. Так. надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Думайте Хорошо. Через крышу. Ага. Через крышу это мы можем. Так, контроль точка. Контрольную точку побольше. Вообще по красоте Ах, ты ж тварь. Конечно. Боеприпасы, да, кончатся? А, энергия кончается. Все, понял. Забыл отключить режим это, невидим. А, это поменять пушку. Какая разница? Патроны. Я понял, какая разница. Патроны. Стоим, стоим. Не знаю, свои или нет. Но нам здесь живые не нужны. Конечно, конечно, включена. Так, отключаем. А, увидел меня кто-то, бля. Бежит сюда, смотри, смотри, смотри, бежит, бежит. Давай, давай, давай, давай. Конечно, потерял. Так, их тут двое. Так, отходим Ага Так, минус еще один О Зато так совсем потихонечку разберемся Тут еще где-то слева Так, там кто-то гранат кинул, но Это немножко бесполезно, учитывая то, что я еще мог быть невидимым Так, здесь наверху снайпер, да? Красавчик, мне нужно, твое... мне нужно твое оружие Перегнуться? Ага. это... Ага, я понял Блять, а как это? Блядь У меня прицел есть? Блядь. Я же ему в голову вроде попадал Ну ладно Все Взломать Пароль не знаю, да? Ооо Все, спасибо Блин, значит, насколько крутой костюм Что он может все В принципе все, я имею в виду в плане того, что все Смотри, сейчас будет по-тихому его убирать. Оп. И... он отключает ее и включает сам? Да ну на. Мне нравится. Охрененный костюм. Мне этого не хватало всю прошлую часть игры. Они даже не в курсе, что я уже прошел, представляете? На всякий случай включу. Здесь кишат бойцы мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Блядь, заебал. А, у ну, меня типа обмыть. Маскировка включена. Незаметно подобравшись к противнику, можете Я уже стольких убил, я просто это боялся что-то сказать, спугнуть и прикиньте Что тебе там отвечать? Ты уже труд. Вообще отлично, прям вообще по самой тишине прохожу Энергия еще устанавливается так быстро, особенно вне боя, бля Вообще красота Так, возьмем вот эту пушечку, мне потом побольше просто так, что то сейчас включает, да? Ага Очистка запущена. Ага да. Очистка завершена Состояние готовности Магнитные замки открыты Внимание, обнаружено инородное действие Начато отключение автоматической системы Бля я слишком рано туда произошел, да? Сука, надо было ничего не трогать. Надо взломать дверь. Сейчас как по мне просто... Нет? Блин, офигенно сделано. Мне нравится. Не знаю, почему я прям, прям нравится.